Сегодня у нас бойцы батальона Киевская Русь. Представьтесь, пожалуйста. Всполняющий обязанности командир батареи 25-го длинного батальона, батальона, старший лейтенант Тайчук. Командир ведения протитанковой батареи, ведения Павлов, Виктор. Но на сегодняшний день, как бы все, что нам не відомо, бо происходят изменения в штатном розпаді, да. и поэтому мы не знаем, кто мы есть и от кого ждать наказов, от каких наказов. А там, месяц назад а мы были на этих посадах, и Это о том, что у нас штатное расписание, как я, как, как кадровый офицер, штатное расписание составляется как мне известно один раз а не за эти полгода которые мы уже воюем она у нас меняется раз восемь уже, наверное непонятно где кто и как какую должность занимает понятно да ну и расскажите пожалуйста Олег, историю которая произошла то есть попали в такую ситуацию ну, началось все с 24 декабря 2014 года. Это было при выводе нас на место дислокации, то есть в Дисну. Когда мы часть техники оставили здесь, с 40 батальону. Фактически большую часть. Боевую оставили. технику. Собственно. Да, всю боевую технику, кстати. Мы уходили только с такими, с такой техникой, которая перевозка там. Ну Вы ее оставили? Вы должны были оставить? Ну, нам поступил приказ mm -hmm. ее оставить. Вышли на ротацию, как... прибыли 28, я вторым, что он был, до 28 декабря в Десну. Было всем предложено написать рапорта на отпуск, дали 15 дней всего отпуска с дальнейшей подготовкой, укомплектацией, техникой, вооружением для дальнейших выполнения боевых задач. То есть мы должны были 1 марта выдвигаться ну, туда, куда нас направили. 21 января в срочном порядке был собран батальон в Десне, ну, можно сказать, 50 процентов батальона И буквально в течение двух суток, да. 26-го, 24-го числа. Да, 24-го. 24 Января? Да. да То есть люди не пришли в себя, они как не морально, как не физически, не психологически в себя, их тут же кинули опять. А почему 50 процентов? А остальные посчитались нужными... Ну, не явиться, а их не брать. Ну, там уже вот сейчас, как бы, все это понятно. Причин много. Почему так все было? Хорошо. Вот 50% вот эти собрались и э, готовы были выехать. Куда вы должны были выехать? Нам не говорили до последнего, куда мы должны были выехать. Вывезли на Чернигов, загрузили на платформы. И только на следующий день мы уже узнали, что у нас э, бунт Пункт этого – разгрузки, изюм. И выдвигаемся мы на Артемовск. Но почему-то в Артемовск мы не попали, а попали в Луганское поселок городского типа. Луганское. Где нам предоставили школу для размещения. 27 числа. Да, 27 числа это было уже... Еще мы, конечно, там по прибытию в школе мы возмутились, почему батальон в количестве то ли 315, то ли 303 человек вместо 700 с чем-то поместили в одно помещение школу, школы. Даже артобстрели можно было лишиться батальона сразу. Сколько там, сутки, наверное, пробовали, да? Да, сутки. Да, а, пока, мы, мы уже к вечеру подъехали, пока разгрузил, разместились, пока это уже люди уставшие отдохнули, отдыхать устроились. Вроде в этот день тихо было, да? Да. да. да. На следующее утро командир батальона капитан Янченко, позывной высота. Янченко. Янченко, да. Позывной у него высота собрал командиров подразделений, кому какую задачу поставил. Нашему командиру батареи была поставлена задача три расчета СПГ-9 выдвинуться в район Никишина. Расчет одного СПГ составляет 4 человека. У меня три расчета, должны были поехать всего 6 человек. То есть 50%, 12 человек на три расчета, а 6 человек поехали. Повезло трем человекам, которые не, усп... ну, не влезли в транспорт, который до... должен был доставить туда. Туда доставили только трех человек и три ствола. Без комплекта вообще. Да, еще в Чернигове при погрузке нам выдали суточный поем. Для дальнейшего, чтобы было понятно, что на сутки было продовольствие. Все, они убыли туда. А скажите, без боекомплекта, то есть... Без боеприпасов. Бо... Без боеприпасов? Без снаряда. То есть берите оружие без снаряда? Ну, да. Но сказали, что подвезу. Но снаряды им так уже и не смогли подвести, потому что Никишина на день бопнулась кольцо, то есть подвести туда уже было, даже тех, еще тех трех человек, которые должны были туда э, доехать, они уже не доехали туда, их просто не было возможности уже доставить, потому что уже было... А те, которые были, они там... Они остались в окружении с этими тремя стволами, без, только с одними автоматами, вот, что мы сразу же подошли к командиру батальона и говорили, пока не поздно, вытягивайте туда людей. На что был ответ услышан, что все под контролем, что все нормально. И тут же нам задачу ставят, я не говорю о других, а именно по, по противотанковой батарее, выдвинуться в район Дебальцева комуна то бишь там договорились с местным фермером, который предоставляет для размещения как бы небольшого лагеря, бункер. бункер. Утром выдвинулись в район коммуны, приехали к, к этому, да, это уже 28 число было, приехали ну, наше подразделение, еще часть, да не часть, а вся вторая рота, их там 40. Четыре ну, да. человека. Если так понятно, вроде в 120 человек, а тут всего 44. Ну, там чуть-чуть кто-то раскидали. У нас противотанковая батарея по штатному расписанию 121 человек. А выехало из Дисней 63. Вот. Прибыли мы туда на коммуну, зашли в этот бункер. Правая сторона была занята второй ротой. Нам предложили левую. Начали подготовку к этому бункеру, ну, чтобы для жилья какого-то. Но поняли через полчаса, что жить там невозможно, они говорят, что находиться даже. Казалось, что хранилище, хранились химикаты, яды, уксусная кислота, там до сих пор эти бутыли да. стояли там, ну... Да, бутылей 80 Да. Уксусная кислота. Пошли кашли, вот, мы с командиром батареи сели на машину, доехали опять в Луганское, Объясним ситуацию командиру батальона, сказали, там на окраине стоит, ну, не заброшенный, а давно, брошен. давно брошенный это детский сад. Без окон, без ничего, говорю, ну, хоть он там так, ну, разместить людей можно. Получили добро, выехали туда. Не успели мы, даже вещи не выгрузить, ничего не успели. Нам задача по рации была поставлена, рация работала, связь была хорошая, все нормально было, ничего тут сказать нельзя. Через полчаса быть возле Креста, ну это нам понятно, там Крест, это перекресток, раз, да, перекресток. идет Ростовская трасса, Луганская и Донецкая. Вот. На это, не доезжая этого перекрестка, получить боевую задачу. Но сразу же выдвигаться два расчета МТ-12, то есть рапиры, пушки, Три расчета оставшиеся, которые у нас три расчета осталось СПГ и три расчета ФАГОТ. Мы выехали туда, где была разложена карта пустая. Военные поймут, почему пустая, потому что какие-то позиции размещения войск на карте указано. Пальцем была указана высота, ну не высота, а точка, куда мы должны выдвинуться. Точка эта называется Савельевка, железнодорожный переезд, 4 километра от Углегорска. Углегорск. Выехав туда, заняли, даже не занимали эту позицию, а просто только подъехали. Вышли из машин, на что сразу нарвались на обстрел градами. Такое ощущение у нас сразу в тот же первый день сложилось, что нас специально выставили, чтобы тут же накрыть. Ну, уч не учли, наверное, то, что мы уже здесь 4 месяца воюем, и люди это... Ну, естественно, среагировали хорошо. По ходу этих обстрелов разместили э, вооружение по тем точкам, которые посчитали нужные для ведения боевых действий. Ну, правда, единственное, что у нас одна рапира стояла прямой наводкой там прям на трассе. Вот. Люди справа решили фаготы установить, пошли смотреть позицию. Только отошли туда, сразу прилетели мины. Короче, грады разрывались в 4 метрах. Один ему хорошо повезло, что он не осколочный, а по бронебойный. Бронебойным оказался, то есть он врезался в землю, подорвал, все оттуда вырвал, но люди остались живы, все нормально. Сказали, три расчета СПГ, это у нас было шесть человек, два расчета МТ, ну, рапир, шесть, человек, и вас тоже? было где-то 8. Вот это количество мы держали. этот. Ну, мы да, приехали, туда вообще никого человек. не было. Ну да, около 20 человек нас там было. Э -э на этом посту вообще никого не было, кроме нас. Нам сказали, держите позицию до вечера. Все. С этого момента связь с перерывами начала работать. То есть еще могли связываться, могли... Это первый день... Э вот, Ну где-то в районе обеда, да, уже... Или а, нет... После обеда уже начало смеркаться. Командир батальона с теми людьми, которые второй роты, на двух БМБ поехали на Углегорск. То есть Углегорск был уже, чтобы так было понятнее, 28 числа Углегорск был под, ну как сказать, сепаратистами, я не могу назвать их сепаратистами, российскими войсками. То есть там где-то в двух местах закрепились части свитязя, да, и «Тридцатки» вроде. Где-то в детском доме одни, одни на окраине. Там был, короче, поврежден был или подбит танк наш. И ему задача была поехать туда прикрыть, чтобы танк этот вытянуть. Зачем надо было в сумерках без разведки, без ничего суваться в город? Сунулись в город, получили по зубам. Итог. Один двухсотый сразу. Второй тяжело раненый. И семь трехсотых. И по непроверенной, да, ну, вроде как подтверждают эту информацию. Два слетели в броню. Ну, или осколками, там, или чем. Ну, можно сказать, без вести они. Вот. Итог второй в больнице, не приходя со тоже скончался. То есть получился итог вот этого посещения города. Четыре человека? Ну, два. Это проверенные, два двухсотых, и семь трехсотых и два неизвестных. Их состояние. Вот. Вечером к нам никто ничего нет. А нет, вечером прибыл комбат и полковник, как он представился, начальник штаба Сектора Ц. Фамилию не скажу, потому что не знаю. Так он представился. И вот что самое интересное стало. Вот, наше подразделение размещал куда надо. То есть рапиру ставьте сюда, СПГ ставьте сюда, ФАГО ставьте сюда. А со стороны противника с, наш, с насмешкой такое было ощущение, что так вот. Не напрягаясь, они ложили так красиво. О, смотрите, вы ставите, а мы как хорошо кладем. Прямо перед позициями разрывы шли. Бабанки там летали такие, что это. То есть вы считаете, что это... Я не считаю, я все-таки думаю, что это все-таки была сдача чего-то. Но там дальше мы потом... Это у нас такие были мысли. Вот. Вечером никто нас не поменял, но к вечеру подтянулись там какая-то рота 30-й бригады. На технике они разместились тоже. Сначала полдня они простояли вдоль, вдоль дороги, прыгая через каждые полчаса тоже по этим ямам, пря... прячась от... Что самое интересное, полковник запретил стрелять. Сказал не стрелять, потому что вы, мол, якобы выдаете огневые позиции. Ну как можно их выдавать, эти огневые позиции, если по нам лупят красиво прям точно? Это же понятно, даже неопытному человеку, что если стрелять прямо сюда, это понятно, что... Приказ не стрелять отдаются, и он не Да. Вечером они разместились уже 30-е вдоль полотна, там, ну, заняли позиции. Вот. Тут же стемнело, у них приехал экскаватор, им за ночь 30-е выкопали окопы, выкопали блиндажи. Привезли бревна, накрыли эти блин даже, привезли солому заселенную внутри, даже вплоть до того, что привезли буржуйки. Э -э и дрова уже порубленные. Про наше подразделение никто ничего не это. Спали. Где кто мог? Почему так происходит? Не знаю. Пытались выйти на связь, пытались связаться. А, мы у нас при этом обстрели первый же день. Трехсотый тоже у нас был. Вот. Пытались вызвать наших медиков, но ремонт приняли решение своими силами вывозить его. Получил он там тяжелую контузию. Ну, то есть не контузию даже, а, наверное, сотрясение. Если бы не каска, то голову проломило бы. Каска сзади была как бумага. Вывезли его туда, вернулись обратно. Они продуктов нам ничего не не поставлялась. БК у нас было, если мне память не извиняет, на одну рапиру пять ящиков было, на вторую пять ящиков было, то есть в ящике по два снаряда. Это все, что мы имели. Единственное, мы, когда не было комбата еще, он не появился вот этого начальника штаба, мы засекли обстрелы, откуда нас ведут. Уточнили да, это, дальность, мы упанули туда. Где-то полдня, наверное, ну часа четыре мы отдыхали. Ну, никто не а пока да, он они поменяли замуж. позиции там или что они там, не знаю, делали. Вот. Ну, по крайней мере, была тишина, хорошо, спокойно. Вот. Потом все уехали, опять остались мы одни. Вот ночь мы провели, дождь идет, все мокрые, не, не высушится вообще нигде ничего. Вот. Так и спали все в касках там. Ну, Как-то, естественно, не все сразу. Ну, вот, корректировщики, такое ощущение складывалось, что везде. Обстрелы шли со всех сторон. Такое ощущение, что в нас стреляли и наши, и... где кто стоит. Понятия вообще не имели никаких. То есть действия руководства, я считаю, что вообще было на нулевом уровне. Связи вообще не было. Связь потом пропала с ночи вообще. По телефону. По телефону 20. тоже не было связи. Вообще никакой связи. Uh, Кое-как связались там уже через что-то просили подвести нам uh, боекомплект. У вас сколько ракет было? Ну у нас ракет достаточно было, але в ночные часы. Ну были, да, это. Факт это такая вещь, которая. Только, только, да, и только и... сумерки с сета, и... она неэффективна. Это ракета, которая по видимой цели, то есть видишь цель и тогда. А также взять и рапиру, но рапира может кое стрелять дали дальность, она может туда и... также и СПГ. Но тоже, что ночное, но неэффективно. <coughs> вот. Я понимаю, что в какой-то момент вы решили уйти, да? Но это еще не дошло. Вот. Все-таки как-то добились нам подвести снаряды. Привезли нам еще 15 ящиков на СПГ и вроде по 10 ящиков на рапиру. То есть нормально. Можно было воевать, можно все было нормально. Пока не. При перемещении одних из ящиков обнаружил, что это не наш снаряд, Они к нам не подходят. То есть такой же снаряд, но он идет на БМП-1. А у нас СПГ там такой же калибр, все, но это не тот снаряд, которым мы можем стрелять. То есть эти 15 ящиков почти. Вот. Утром, уже на следующий день, смотрим, подтягиваются... Национальная гвардия, и тут появился батальон «Донбасс». Но выясняем причину. Оказывается, должно быть наступление на Углегорск. То есть освобождать его. Ну, подготовились они, опять же, я так стою и думаю, ну, что-то опять не то. Когда идет наступление, идет сначала разведка, подготовка, разведка, все нормально. Тут они все толпой раз, туда и пошли. Сколько это длилось, наверное? Сейчас, да? да? Час да. это уже длилось, через час уже было тихо. Вот. Я не знаю, какие там данные дают по, про двух убитых, там, про трех убитых. Но назад, сколько техники зашло, назад выехала э, одна машина командира батальона, Семена Семенченко, и одна на трех колесах. Стреляли тех, как я не видел чтобы назад вышли. То есть все остались там. Это потом уже когда защищали, не защищали, уже всю ночь бомбили этот Углегорск. Не мы, а вот. Может кто-то там где-то зацепился, за что. Всю ночь он горел, у уже было все ясно, что там уже никого нет. Потому что местные, когда начали бежать оттуда, они через нашу позицию проходили, говорили, что. Ходят чечены с триколорами, повязками, добивают, просто ранены. Скорых туда не пускали, то есть скорые расстреливались по колесам. Вот. Так и выезжали с пустыми этими. Это вот мы весь день наблюдали только картину. Людей, которых могли, не живых, я имею в виду двухсотых, возили зилами. Наши. Наши. Зилами. зил наверное, охотки три делал. Да, и кроме этого еще вот эти скорые зеленые, там скорая у них ездила такая, такая, мотались они взад-вперед увозили. возили. Не знаю, ну не мне судить, это, наверное, нашему правительству нашему государству виднее, сколько здесь гибнет людей и за что их гибнет. Так вот тоже вот тогда тоже сложилось впечатление, что эту Донбасс тоже то подставили. Натские были вышли нормально. Не пострадавши ничего. Хорошая техника, Кует... они... хорошая, все у нас машины, блин, ели. Десять трех, все четко. Подраздел Донбас взял пень на себе, тем самым давшим можливість выйти в подразделу святе Азии. И 30-я бригада. Да, так оставляли все на себе, взвернули увагу противника, а тим часом інші вийшли без страх. Ну, зрозуміло, що вони зробили свою справу, але було б це краще зроблено, а ситуація була зрозуміліша, що вони от їх проінформували, яку що вони дійсно яку насправді задачу виконують, а не просто так, з якимось обманним шляхом їх туди послали, вони не знаючи, пішли, і потім вже, не, не розуміючи, чому вони попали от в таку ситуацію, з якої там остатки там, десь, відсотки, може, тридцять живих. Вони довго. Ну да, то от команди. Да, под командованием. Я ну, еще хотел бы добавить, например, мы там добровольческие и Люди есть разные, которых есть высшее образование один, два, которые руководительский предприятие, которые очень хорошо все понимают, организаторы очень хорошо, но они просто рядовые. Это не простое, как ты говоришь, рядовые, которых ну, просто интеллект и разум не позволяют быть командерами. Это люди, которые, возможно, набагато больше понимают, чем те командиры, которые у нас есть. И, смотря на эту ситуацию, начинаешь понимать и логично до чего-то подводить. Когда в первую ротацию нас меняли, наши позиции, то почему-то приехали люди, которые нас меняли в два раза меньше. Уже они наших позиции, всех не закрыли. Мы отошли. Потом мы приехали менять их. також у нас было еще два раза меньше, чем тих, которые есть. И, зрозуміло, мы не смогли поменять тех позицій и даже их там подсилить чем-то, потому наша техніка була ще залишена в первую ротацию. Другие техніки мы не получили. А та, которая у нас була, она была ну, не отремонтирована. Деякі тягали ее на мотусках, некоторые э, рудия были также ну, наводилися по стволу. Куда стрелять, мы зараз дивимося, что есть наведение супутникове, сам розрахунок находится в безопасном месте и відбувається впечатление противника с точной наводкой спутнику. Сегодня вот эти кемрия, что кто-то там на сегодня там где-то стасик умость дадут. Але йде оснащение, чомусь мы внутрішніх війська, и внутренних войск, кто на передовье выйдёт та техника, которая там что-то там то на складах лежала, або она стреляет и не еда, або еда не стреляет и на сегодня там до 300 боевых единиц, и только что то сорды там заразно выглядит, это тираче, то техника є, яка, ну, зрозуміло, в очень что я не было что не выехала Якася трошки пошкоджена, а я така, яка просто там стоїть мертвим грузом, її просто вкопали, може воно... <клес> їхати, бо вона несправна була. Вони... Вона ще стріляла. Є там і самохідки такі, я там і танки такі, я там і БМБ таке. Але щоб це все витягнутися, все... коли туди зрозуміло, можливо, наш ворог як зайшов, то він трошки такий арсенал їм лишили, їхнє користування. Ну не знаю, наскільки вона там пошкоджена була тож але вот эти ротации с каждым разом, когда вместо того, чтобы підсилювати оборону, она что-то послабливалась с каждым разом, закладывалась такая думка, что это сдача позиции из самого миста Депальцева, то есть где, действительно те, какие думалы были раньше, они начали выполнять, але оприлюднивать они не хотілося, так как сами добровольцы восприняли и вроде бы, ну ну якись мы назвали накання, там Спротив Буби. Ну, видно пішли іншим шляхом. Просто послабити оборону і потім сказати, на те, якихось крайніх он хтось не витримав, хтось десь пішов там, і ми от вимушені були так не в змозі отримати. то от одійшли. От, от, Але навіщо стільки людей, щоб загинуло, чому зразу не прийняти рішення, не розказати правду і відвести, поставити нормально підготовлену оборону, а не просто кидати людей без нічого. І, ну нема такої команди йти вмирати. Ну, принаймні, хоч роз'яснити людям потрібно, що. Ну, яка перед ними задача задаче стоит. А нам, знаете, как говорили, все секретно, вам чего знать не нужно. Вы получили наказ, ну вот А питання вы не должны задавать, с чем идти, с Ну, слава богу, что мы все-таки более-менш в правовом русле. Не руслі. Ну, я Якщо наказ, сказать. Знаете, как нам сказали? Ну, а якщо наказ злочинный, нам сказали так. Вы его ну, ви його можете не выполнять. Вы его посадят. И вы потом будете оскарживать злочинный, он или не злочинний, куда вас посадят. Ну, бог с ним там, це на таком уровне. Але мы підійшли до того, порадилися с адвокатами, и все-таки підійшли до высказку, что мы не відмовляємося от від выполнения наказу, И всем рассказываю, что не нужно от від відмовлятися, потрібно нужно такие створювати, чтобы его можно было выполнить. И на цей наказ, если условия нет, то писать, что мы... Ми... Хочемо хотим цей этот наказ, але дайте нам возможность его выполнить, а не просто заздалеги плануєте злочинный наказ, чтобы уничтожить какой-то подраздел. То есть зрозуміло, вы их боитесь, они прилюднуют их злочины, они хотят и страну защищать сзовно, и с середины, они боятся, что вони повернутся те, то, что на Майдане происходит, и тому эти люди им не нужны. Это свидетельствия этих событий, начиная с Майдана, даже и раніших подій. событий. И они що что еще в таком состоянии, в таком состоянии, там есть, они ще. Они уже им не верят, не верили, не верят и уже верить не будут, потому что по наслідках по этой работе видно, что речей ну, можна можно сказать, но ну, я таких так как я не могу этого сказать. Сегодня занимаются, мы написали рапорти в прокуратуру, Министерство обороны, наш округ, они несколько дней назад уже пришли поведомление, что они э, занялись следствием. Тобто досліджують ці всі питання наші. І після завершення, як повідомлять і вирішать, що там, як дальше з нами в такому розумінні. Ну і до сьогоднішнього дня також звонять знайомі, там, родичі тих, що там знаходяться 25 батальйона, і кажуть: Порошенко заявив, що 25-й батальйон уже вийшов звідти. Один плюс один канал також показує якихось людей, которые представляют 25 батальон, но они не есть 25 батальоном. Есть одни, которые там были, но они просто приехали в госпиталь по направлению там. А сам батальон, те рештки, которые там были, они все-таки, ну, у нас склалась такая ситуация, что командир просто все-таки решился, уже просто у всех, на это все дивлячись, мы зрозуміли, что что-то происходит не так. И для того, чтобы зберегти подраздел, он всех забрал. і расскажу этим, да, принял, произошло. И тому, а другие, которые там остались, ну, немає. Зрозуміло, люди боятся, боятся того тим тем более, когда уже такие заяви, что за невиконание наказу тебя могут расстрелять, выше стоящая вплоть до того, и такие заяви нам по телефону говорили, что, ну, ну, взагалі, ну, мы понимаем, что эмоции... Не имеет значения, что это добровольцы? Нет. Какая не разница? Мы добровольно пришли в армию, стали вже военно обов'язковими. Чи добровільний, чи мобілізований, тут уже значения немає. Ты отримав оружие, ты уже стоишь на службе, ты должен выполнять наказ. Но накази наказы должны быть, ну, эти наказы должны И ты хочешь быть полезным, а если я пришел в я хочу захищати, бути быть полезным. Я хочу видеть свою работу. Ну, просто стоять, поставили тебя и ждать, пока тебя убьют. Ну, это не наказ это просто уничтожение нас, поэтому ну, тому, мне вот, для кого-то командир пришел, более <клев> детально рассказать, заступник командира, таке, как он постоянно с ним находился, але навіть, там, ми можем... я, особе, могу только анализовать саму ситуацию в целом, ну і по нашим там, речам. А заступник командира может более детально рассказать, потому что навіть при допитие везем, он також находился з с ним, ну, много что так все. Ну, ситуация, как это, значит, произошла. Там мы простояли не так, как нам было сначала, сказано, до вечера, а потом до утра, простояли почти пять дней, ну, 4, можно точно сказать, 4 дня без продовольствия, без ничего, без связи, ну, без всех указаний, без всех, без всяких каких-то приказов, ни одного приказа нам не было. Один только единственный приказ был, Если мы то остались 20 какого, 28-го, Выдвинули туда. Приказ нам привезли 20 где-то к обеду. 30-го. Или 30-го. Да, 30 нам привезли приказ. Письменный. На что мы еще даже удивились, что никогда этих приказов не было. Нам задачу ставили или устная форма, или это. А тут письменный приказ. В этом приказе, ничего тут секретного нету, было указано, что мы этого числа 30-го должны выдвинуться в район этого переезда. Но мы там уже два дня стоим и нам только привозят приказ, что мы должны сюда встать. То есть расчет такой, что у нас за два дня уже там кто-то останется или не останется, такое. Тоже удивились. Но вот единственное, что приказ, который был подписан командиром батареи, что он с ним ознакомлен. Все, они сели, уехали и мы дальше это. Тут же привезли через некоторое время стационарную станцию. Стационарная станция это такое... Ящик с микрофоном с этим. К нему еще дали 4 рации и 4 комплекта запасных батарей. А это не принесли. Нет. И думаю, как умудрялись. Как об этом не думали. Мы с собой безопасно, а 3 на 4 дня пришли на УЗЛ, Машина, и да. потому что наученные были да. уже, кое-что там, консервы какие-то, ну, то перебивались. Вот. Значит, привезли эту станцию, сам привез почему-то начальник э, связи батальона. О, рассказал, как она работает. Я говорю, слушай, говорю, ну, а она вообще с кем? Он говорит, Это у вас прямая связь со штабом сектора С. Удивились еще, нифига себе. Ну, как мы удивились, что наша противотанковая батарея является резервом штаба сектора С. То есть нас могут использовать не только в батальоне, а из штаб-сектора напрямую. Ну хорошо, есть связь, уже что-то это. Но вот если не было необходимости связываться по неношему, попросим у них привезти нам то-то, <сёк> то-то, то-то. Через три часа вот эти рации, которые мне четыре штуки привезли, начали пищать. То есть батарейки сели. Ну ладно, запасные же есть в коробочках, все, коробочки распечатали, вставили, опять за батарея. К утру мы остались без связи, Друзья эти сели. Вот. С нами рота вот этой 30-й бригады стояла. Весь день я наблюдал за их командиром роты, ну так, он бегал с этой рации, все запрашивал Топаза, Топаза, ответь Ястребу. Ну, У него весь день была тишина. Мы Пытались выйти на Топас, на шторм тоже. Тишина. То есть зачем мне <как> станция, если я даже не связаться ни с кем не могу. Вот. Короче, кинули эти рации, закинули эту станцию. И все равно продолжали быть без связи. На какой там уже день, да, уже на, накануне вечером уже началась смеркаться, принимаем решение. О... Приказ, а, до этого переубедили этого начальника штаба сектора С, переубедили, что фагот в ночное время является неэффективным вообще. А почему начали переубеждать? Мы, когда детский сад заняли там, до нас дошло, что у нас детский сад, там сколько там людей осталось, ну половину, наверное, чуть И меньше. меньше чуть -чуть. Да. Остались без ничего. Только стрелкового оружия. Но они посты выставили, это все само собой. Вот. Там тоже ситуация была такая, когда мы туда прилили. – Да. Я, который нас туда сопроводил, я его спросил, говорю скажите, сектор наш обстрела. Потому что слева знаю, что 28-я стоит, там справа кто-то еще стоит, там еще кто-то стоит. Чтобы по своим не бить. На что было показано, вот ваш сектор. Ну хорошо, наш сектор, ладно, будем там, решили сразу зеленки там ну, чтобы не это... О. Танки заметили. Сначала радио Да, закопанные танки. У них там комбат появился, попросили его в нашем секторе, который пять 5 закопанных танков, ну, окопанных. На что он секунд 10 смотрел в бинокль и заявил, что это наши танки. Как вы даете нам сектор обстрела, где наши танки? Но эти танки почему-то стреляют по нам. Ну, это предисловие тому, что это творилось параллельно, то, что мы там в Савельевке были, а они здесь в лагере, в коммуне. Их там крыли тоже. Прямыми этими там здорово. Сначала туда местные не пускали. Стали живым щитом на дороге, не пропускали туда. Вот. Но ну, тут я не скрываю. В две очереди было воздух. Вот. Там вроде разошлись, заняли этот сад. Фаготы отправили мы потом. Два ГС отправили, все фагот отправили опять в лагерь. Простите, местные не хотели, чтобы вы на этой территории... вообще там были. Да, они заявили, что если вы здесь станете, нас будут обстреливать. На что мы, мы им задали вопрос, а когда нас здесь нет, вас что, не обстреливают? Нет. Я говорю, ну вы меня извините, но вы посмотрите, там воронка, там воронка, там воронка. Я говорю, это что? это вы нас обстреливаете. То есть по кому я могу честно сказать, что коммуна была сепаристической однозначно. Дебальцева скажу на наш вывод процентов 80% на тот момент, когда мы выходили на ротацию, поддерживали Украину. Вот. Да, а 20% тех, которые ушли туда, там воюют с кем-то, за кого-то, не знаю. Я не знаю, что такое ДНР, что такое... Они просили нас не покидать, и не только да. нас, потому что, когда вернутся знов... знову ж те, які с этой стороны, они ну, просто их выбьют. Там, как правило, если <клышко> кто-то помогал нашим, этих живых практически не лишали. Это было уже по примеру других фермеров, которые, кому удалось, где-то ховали там, по посадках, або взагалі там с Ми и текали. Ну, там, мы встречалися с таким одним Константиневцем, один підрозділ Альфа-Экс, под... <смех> оточения. И потом в результате сам ховался, все село на него ополучилось. Он мусил дружине сказать, чтобы они от него отказались, что они как бы про российское а он такий поганый, про вони они его выгнали там, чтобы их хотя бы не трогали. Ну, Куда им втечает? Это ж сельское хозяйство, там, какое-то якесь, якесь там занимается, они с этого живут. И вот таким образом он и Ну, Но держава за это ему ничего. Вроде бы это подставили, а захисту нема никакого. Но ну, мы там уже так, как вольный, как-то увольнительный, там деякі також пробовали наладить. И относительно Константинов, и беженцев было много, это недалеко. Еще там и так, так анализовали ситуацию по поддержке самого населення. Поэтому там недуша, так, и великий процент населення нас поддерживал. Но так, они, ну, я так понимаю, что не, не были такі сприятливые условия, чтобы не показывали отверто свою позицию. Но когда будут сприятливыми, все-таки думаю, что больше половины перейдут на другую сторону. Дивлячись по результатах того, что произошло в Дебальцево, как мы их сдали и этих людей подставили, и понимали, куди этим людям, ну понятно, что сказали, там все практически автобусы выехали в украинскую сторону, а куди они мали ехать? Они мали ехать после поддержки нас на сторону России, так им бы там ничего не светило, их бы там просто замордували и все. Поэтому тут також можно логично провести эту линю. Если бы они не поддерживали против нас какие-то действия и акции, они бы тогда, да, с радостью туда поехали їх, возможно, там как-то приняли уже за своих. А тут вони, у них выбора не было, они мусили ехать только в Украину. И тому я ж говорю, что мне не такая позиция командования, которая звільняє, не ведать работу с людьми, лишает их, ничего не делает для их защиты. И тем больше тех людей, которые напередовиду, також всех, которые были в оточке, мне очень нравится их слово, когда они говорят, мы организовали отступ. Вот это да. очень нравится. Как интересная. люди полями, <клес> пешки, болотом, через міни. через мины, да, через мины как, кто как мог так выбираться. Но они рассказывают сами там, ну и так далее. И тогда, когда вот эта презентация цієї книги, коли когда хлопцы гинули и выходили, а они вот там. Турчиновы, Аваковы и вся эта лета там святкували, просто в середине все кипело. И ну, я не знаю, как кто еще после того будет поважать от, от таких наших представників влади. У меня просто, я говорю, ну просто уже слів немає. Мы просто, от, особисто мы, чекаем результату по тому всьому, но в многих бажання идти отак так бездумно уже немає. И я думаю, что каждый будет стараться как-то уже лишиться если не будет ничего улучшения. Улучшение ты партизанским шляхом как-то действуешь, но ты будешь свободен в своем выборе, чем вот таким образом, когда ты будешь сказать стой и ждать, пока тебя кто-то убьет. Да. Это не понимая позиция. Олег, мы чуть-чуть сократимся, потому что у нас время. Угу. Ну вот я уже время, к, к концу подошел к тому моменту, как все уже произошло. К вечеру уже начало темнеть, мы принимаем решение позицию эту сменить на переезде, оттянуть расчеты на 300 метров назад, занять более выгодную позицию. Только мы это сделали где-то через час приезжает командир батальона, вдруг появился за столько времени и дает нам задачу: что свернуться и отойти назад к Дебальцеву, одну рапиру поставить возле 53. й а одну рапиру поставить на 128 остальных базовый лагерь. Вот. Приехали мы туда, одну рапиру ставили, он говорит, я там уже договорился, он, догов... он ездит, договаривается. Вот как это может быть организация идти военная? С кем договаривался? С 53-й договорился поставить наш расчет рапиры, у них на позиции. Вот, вот я опять не могу этого понять, согласования никакого с командованием нет, никакого ничего. Пока мы ее ставили, он говорит, я поеду в 128 договорюсь, там рапиру поставить. Но пока мы ее установили, приехал, он привез человека, говорит, вас сопроводит, покажет, куда заехать, где поставить рапиру. Попрощался с нами так, как будто мы... Ну, он никогда так не прощался, не с кем. Сел в машину, с этого момента мы его вообще больше не видели. Мы расставили рапиру, заехали в лагерь, ну, вот... Узнаем, что лагерь неоднократно подвигался, там то, что мы говорит, забили окна, все вылетало опять. Вот. И узнаем там еще такое, что, ну, видя по всему этому, что углегорство здорово зачистили, ситуация уже была критическая на тот момент, мы посчитали, потому что если вдруг не принять никаких мер, они видно были, что они пойдут через углегорск, на Луганское, но ну, кольцо образовывает. Вот. То есть они сюда не пойдут. Никишина там уже было все давно понятно. Вот. Приехав в лагерь, еще нам заявили, что к ним подходили местные. И сказали, если кого да, утру... Местные начали уходить. Очень, да. Очень Но сначала еще не, зам... не обращали внимания. Сказали, все вас к утру здесь не будет. Вот. Утром не будет. вас накроют. Те, кто останутся живыми, мы сами лично добьем. Вот. Но нас не это... Пугало, мы как-то к этому были равнодушны. И вот заметили, люди заметили, которые на постах стояли, что близлежащие дома все покинули местные. Собрав офицерский состав, ну вот, была обговорена ситуация. У нас командир батареи заканчивал общевойско общевойсковое командное училище. То есть он тактик, он знает эту тактику, вот. а не командир батальона, который в военных училищ не заканчивался, не заканчивал какая-то кафедра, и он стал друг командиром батальона, хотя был командир, зам командира роты там, по работе с личным составом. А тут он, оказывается, он сотник, 42-й сотни, он командовать умеет, он организацию все делает, ну, тоже предисловие. Хотя я сомневаюсь в этом, я понял, что с, тактик с него... А говорить, уметь красиво можно, да. Ну, вот. Приняли на офицерском как бы, сборе решение вывести остатки противотанковой батареи в безопасное место. Чтобы уже судя по раньше ситуации, которая там захлопнулась, там захлопнулась, чтобы не оказаться самим в этом... Принимаем решение. Но принимаем решение как? Не то, что мы вот четвером собрались, приняли решение, сказали, что вы собрались, это собрались всю батарею и объяснили им ситуацию, туда-сюда, и вот поступает такое решение, мол, как вы на это все посмотрите. Ну, обсудили все, все приняли единогласно, кроме одного человека, приняли решение отойти. Один человек у нас просто как выяснилось, он уже на второй этап появился, он ищет смерти. Ну, у него там свои проблемы, видно, ищет смерти. Ну, ладно, такое дело, это его добровольческое это. Вот, но ну, мы вышли не сразу. Мы долго связывались со штабом АТО, мы долго связывались со штабом сектора, мы долго связывались с командованием батальона, ни с кем мы связаться не могли, Единственное, что у нас последнее было сделано в 2 часа ночи, это уже 1 числа, 1 февраля, в 2 часа ночи была отправлена смс к командиру батальона, в которой гласилось, в связи с глупой и бессмысленной гибелью людей принимаем решение вывести личный состав в безопасное место. И то мы после этой смски вышли во сколько где-то? 4 утра, да? Да, последние две машины шли по две машины, кто тащил машины, кто ну, с потушенными фарами. С потушенными фарами, да, с интервалом с 15 минут да. начали уходить на трассу, которая трасса уже на тот момент обстреливала. Ну, то есть день-два было понятно, хотя вот, по телевидению по все это говорили, что это все ерунда. Ну, вот. Хотя потом через неделю уже признавали, что да. Но вот вышли мы так это, всю дорогу мы связывались, опять же, с теми же вышеперечисленными, которые я сказал, штаб АТО, штаб сектора, командование батальона, никакой связи не были. Единственное, что мы поняли, что при нашем выходе присутствовал командир батальона, который видел наши машины, что стояли на выход. Он проехал от креста, завернул на коммуну, подъехал к коммуник сначала, встал. Тот, под... который с вами попрощался. Да, встал тебя. там и стоял там. Наши две машины стояли на выход туда, из Дебальцево. Вот. Это все уже было в районе Дебальцева, в самом городе. Вот. Я еще говорю Жене, Женя, это вот командир батареи, я говорю, посмотри, залпы пошли, куда летят. Потому что боялись, впереди же машины наши пошли, чтобы трассу не это... Вот. Они ушли чуть зад, левее, как раз то место, Магаэль. где мы, на лагере. Буквально 7 минут. Откуда вы успели? Да. Вот. Ну, мы не знаем, попали, но ощущение, что пошли они все там, разрывы. После разрывов машина командира батальона выехала и уехала в сторону креста. Еще удивились так. Ты же видишь машину, у тебя с, эти с включенными фарами ездил. Хотя нам запрещено было включать все на тот момент. Он уехал все, мы выдвинулись, э, дошли мы безопасное Место посчиталось Славянск. На Славянске мы развернули технику в обратную сторону. На Дебальцево. Да, в обратную. И стояли в течение четырех часов. Уже связывались не, не со штабом сектора Ц, а именно прямую со штабом АТО, где мы каждый раз слышали: э, ждите. С вами свяжется оперативный штаб АТО. То есть по нам никто не решил э, никакого вопроса, никакой проблемы. Э, единственное, я упустил момент, откуда появилась команда выдвинуться на Изюм, э, там, где происходит разгрузка, погрузка техники, и ждать остальные части батальона. Что мы и сделали. Выдвинулись на Изюм, прошли мы до этого Изюма, до конечной без всяких остановок, без всяких этих, как уже нам говорили, что вас там задерживали группа этих, спецов, которые нас там в захват проводили. Ничего такого не было. Мы дошли туда, дождались, мы сделали все по, по правильному, сдали все каждое оружие, сдали боеприпасы, выставили караул. И вот тут, когда все это произошло, появились сначала комендатура, ВСП, Контрики, СБУ и военная прокуратура. Что вам обе предъявили? Ничего-то на тот момент не предъявили. Принято было решение. Э, нас четверых, Жень, у меня, еще одного зама и командира взвода СПГ, отвезли в прокуратуру. В это время технику развернули туда-сюда, и почему-то было принято решение направить ее в Чугуев. Ну, там, база, понятно, база большая, там, туда-сюда. Вот, в это с время пока... Сопровождение ВС. да, сопровождение ВСП. Пока они с... двигались туда, мы в это время находились в прокуратуре, в разных кабинетах. Давали показания, давали пояснения, поэтому свидетельские было. То есть пояснение, почему вы ушли да. с места дислоконска? Да, вот, этот момент мы все описали, рассказали, вот. Я вышел с прокуратуры последний, подошел к машине, говорю, а, где Женя? Ну, он, говорит, я, Руслан, говорит, я первый вышел, за мной Юра вышел, и Женя пришел в машину, тоже сел. Вот, ну, все, говорит, давайте это, потом подошли опять эти, говорит, давайте, говорит, вы к нам в машину, поедем догонять колонну. Женя, это? Да, это Ткачук, Ткачук, Ткачук командир батареи Ткачук. Ткачук, я не были всегда вот. Он якобы догонять, догонять колонну. Я говорю, хорошо, я эти там, которые еще не были, говорю, нам что делать. Он говорит, да, то давайте на Чугуев, я сейчас туда еду, покажу, куда он заехать, там все это. По прибытии в Чугуев мы, э, у нас выясняется, что Ткачук уже арестован. То есть его отсекли красиво от нас, его арестовали. Ему выдвинули сразу подозрение в умышленном невыполнении приказа. Тут вопрос сразу возникает, какого приказа. Вот. Все это возникло. Ладно, приняли мы технику, сдали оружие, нас погрузили на машины, и с первого на второго ночью, мы полвторого ночи, почему привезли в Харьков, я не знаю, именно в университет. Как потом на следующий день выяснилось, что комендант, не комендант, а военный прокурор Харьковского гарнизона, забыл фамилию, добрый, хороший дядя, договорился в университете, чтобы нас разместили. Прокуратура, прокуратура, да, прокуратура это там, это ну, вот. там, отношение к нам там, конечно, я скажу, отлично. Сколько человек у нас У нас вышло 50, потом э, Ткачука 49, сразу же на следующий день у меня пошли на госпиталь один со сколком вышел раненый, отправили сразу в госпиталь его. ну и пошли, вот сейчас до сих пор продолжается, у кого там то возникло, то, то, то, то, ну, в итоге уже у нас шесть человек, да, в госпитале шесть, ну, такая вот ситуация, сколько мы не пытались выяснить, то есть ему дали вот эти подозрения, задержали на 72 часа, вот. мы думали, что он там рядом с нами в прокуратуре, я говорю, вы посмотрите на людей, они вышли все мокрые, грязные, Потому что все эти почти пять дней, которые мы находились там, вроде днем нормально, ночью идет дождь, то есть вечером, потом мороз, это все это. Привезли нас мокрыми, грязными. Мы понимаем, что мы сейчас, нам в Чугуеве не дали возможность разобрать какие-то вещи, хоть взять, чтобы переодеться. Вот тупо загрузили машины, отвезли сюда, в Харьков. Вот. Понимая состояние Женина, мы ему хотим, хотели что-то сухое передать. Вот. Выясняется, что его в прокуратуре нету, они в целях безопасности думали, что мы его будем отбивать, перевезли на, сюда, на Руднева-6, вот. и то потом у них слух прошел, что мы хотим от, штурмовать Руднева-6, они его срочно перевезли в Краматорск, в Краматорск, Квартемовск, потому что в Краматорске тоже даже побоялись держать, что мы готовы и туда пойти. И все это очень делалось очень быстро, чтобы... За двое суток. Да, ему уже на вторые сутки предъявили обвинение в умышленном невыполнении приказа и продлили срок задержания на 60 суток. Ну, естественно, туда-сюда с ним были два адвоката. Сначала один отказался, потом второй начал на прокуратуру работать. Вот. Единственное, что мы от того прокурора узнали, что сумма залога для освобождения его известна. Вот. Но он сразу потребовал, я не помню, как его звали, даже уже не помню, потому что я его выкинул из головы. Он заявил, что сумма залога такая-то, и он государственный адвокат, зарплата маленькая, попросил гонорара 15 тысяч. Да не проблема, собрали эти деньги, говорю, заплатим. Но когда нам сказали, что уже подключились те адвокаты, сказали, что он прокурорский, вот то ему выдаю, выставили недоверие и сняли. Теперь этот адвокат ведет это дело. Сумму залога мы можем в любой день. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день где находится под стражей, я так понимаю? Да, в Артемовске. В Артемовске. И то есть расследование ведет военная прокуратура или это гражданское. Нет, суд? военная прокуратура, которая сейчас задерживает все, чтобы продлить это чему. Дольше, тем лучше. Вот. Два суда апелляцию подали, два суда прошло, э все пере перекладывалось. Потому что военная прокуратура почему-то не передают сот дела. Ну, очень сложно это, это, как показания, там, это, у них это быстро делается. А тут почему-то не могут. Вот, то их сначала проматорски обстреляли, они потекали там. Теперь они вот, надо собрать кучу, мозги собрать, чтобы уже работали. Вчера должно было опять слушание очередное, третье. Вот. Мы уже думали, что это окончательно. Уже выдвинулись вчера на Артемовск. Ну, он прихватил с собой, естественно, сумму залога на всякий случай, чтобы, если не пройдет на поруке, депутаты не возьмут, как нам сказали, чтобы его освободить. Мы вносим сразу сумму залога и забираем его, возим его сюда. Дальше мы перебираем. Пере Перекидываем по одному или как там суд решил. Что... То есть есть депутаты, которые потом... Три человека, в да. Можете назвать их? Ну, пока не буду их называть, кто-то, да. Хорошо. Вот. Но не получилось, я так понимаю. Да, на полпути нас вернул адвокат же наш, попросил Спасибо. вернуться обратно. Он взялся с Женей, Женя дал согласие еще неделю пробыть в заключении э по просьбе адвоката, потому что теперь сейчас выясняется э, э, самое начало задержания Женинова о том, что кто дал э, обвинение то есть п, э, первую эту предъявили да, подозрение кто дал, потому что не, не было никакого э, незаконного это было сделано не имели права не так поступить, что это просто сделали это выгодно? это выгодно в первую очередь командиру батальона высота занимается высота. ему это очень выгодно потому что сейчас мы информацию еще собираем со всех точек у нас работает и в киеве и везде не про запороже там много и вся информация сливается к нам тоже вот что очень много нечистого <coughs> в батальоне почему вышел в батальон 50 процентов почему этот сейчас начинают копать уже у нас начальник Финчасти почему-то уже поменялся. Ну, уже по пятной пытались сделать. Командир батальона пытался степ на тет переговорить. С, наверное, с Женей мы этого разговора не знаем, потому что никто не скажет, пока, пока он не выйдет. О чем он его просил? Ну, подозрения есть, что он просил. Вот. Нам 3 числа на наше подразделение было привезен. Я как раз по Интеру выступал, когда позвонил командир батальона, никогда не выходил на связь, тут вышел именно на меня на связь и сказал, к вам выезжает представитель батальона с позывным Гросс, да я даже не буду таить, фамилия у него Русинов, Дмитрий, отчество не помню, житель Луганска, из Патрия. Первомайская. да, Первомайская. Тоже можно конкретно сказать, это сепарская душа конкретная, вот. Для батальона ничего хорошего не сделал, ничего не это, лезет не в свое дело. Вот. Я, Когда он 3 числа приехал, а на что командир батальона ответил, я говорю, вы приедете лично и разъясните личному составу нашу ситуацию, в которую вы нас загнали. На что он ответил? Криками, там, матами, на что он ответил, вам идиотом, а, дебилом идиотом, я ничего не собираюсь объяснять. Все. 3 числа приехал Гроз. Я еле удержал людей, чтобы они его не убили. Вот. В прямом смысле, говорю. Если бы дошло до того, его просто там забили бы. Вот. Было ВСП Харькова, были представители. Он уже приехал, привез с собой эту подмогу. Предъявили мне приказ 3 числа о назначении меня исполняющими обязанности командира батареи. И тут же, как я уже ознакомился с этим приказом, что я исполняю обязанности, мне вручают приказ с грифом секретно, в конверте запечатанный, все как положено. Вот. Люди там были подготовлены о том, что я, если сейчас его отказываюсь выполнять, меня арестовывают, и я уезжаю, куда там меня отвозят. На что один подполковник там сказал, чтобы этого не произошло. Он увидел ситуацию, все это, подсказал, что правильно сделать. На что на этот приказ? Я уединился, у нас появился сразу секретчик в батальон, которого я никогда не видел, не слышал, тут вдруг секретчик появился. Что тут? такое секретчик? Ну, секретная служба, которая... Да. документы на секретные. Вот. Когда на конверте пишем 3. 2015 года, время там 22 с чем-то, я не помню уже время это, вскрытие, ставлю роспись свою, он ставит свою роспись, тоже вскрываем этот конверт, приказ на трех листах, первые два листа я вам не скажу, естественно. Третий лист я сразу довел до личного состава, это нам приказано выдвинуться в район дебальцева занять то не знаю что, то есть не указано было место. То есть от вас, как от свидетелей определенной ситуации, надо быстренько исправиться. Да. Мы посчитали, что это так. Раскидот, да, или... приказ этот секретный, как я с... еще раз подчеркиваю, что я кадровый все-таки офицер, я знаю, что э, приказ с грифом секретно, никогда без номерной, номерной не бывает. На нем было написано просто от руки приказ, число стояло 3.02.2015 года и дальше пошел текст, текст, текст, там все эти, вот, и вот третий лист гласил, Убыть в район Дебальцева, числа не было, какого числа убыть, сроки исполнения прочерки стояли, вот. на что я сразу написал встречный рапорт на имя командира, то есть я расписался, что ознакомлен, после этого я не выполняю приказ, меня арестовывают. Я пишу рапорт на имя командира части, то есть на этого командира батальона, что в связи с невыполнением этого приказа, ну, нету возможности у меня вы, выполнить вас ваш приказ по причине, и перечислил текст, пока меня не укомплектуют стопроцентным личным составом, э, техника надлежащей нам, э, там, запчасти, запчасти, то, то, то, то, то, то вооружение, амундирование, вот в чем нас... Волонтеры одели, а потом и ходим. В Дисне это еще в, ию... в июне месяце, кто в июне, кто в июле получили дубки, которые даже уже, ну, людей их и нету давно. Больше нас никто не одевал, ничем не это. Вот одевают волонтеры, все, будьте любезны. Все, вот я ему это огласил в двух экземплярах. Один экземпляр дал вот этому Гросу, который я ему сказал, вот здесь пиши, что ты принял свою роспись сто. Чтобы не было потом нюансов. А этот я ему отдал туда, ему, этот забрали экземпляр. Естественно, мы написали встречный в Генеральную прокуратуру, Главную войну прокурору, Министерство обороны, В.К. А. Пивныч, что и коллективный рапорт на прокуратуру, и каждый индивидуальный, все эти люди, которые вышли оттуда. Вот. Встречался я с министром обороны. Был он, приезжал специально по этому делу, заехал на территорию университета. Это, э, меня тоже подозвали. Минут 15 мы с ним беседовали, рассказали вкратце эту ситуацию. Вот на что он сказал, берет все под личный контроль. С того момента такая же тишина, как и на сегодняшний день. То есть с какого с 3 числа по сегодняшний день руководство батальона о а нас... И пока это, не решили, что... Не знаю, да. Единственный один звонок был, один звонок, буквально три часа, да, или четыре, ну не столь важно. Звонок прошел, я добился выхода на начальника штаба нашего батальона, который почему-то начальник штаба сидит в Десне, когда батальон весь там. Ну, вот. Я ему сказал, Юра, пожалуйста, я знаю, у тебя связь есть с высотой, реши по нам вопросу. А что, вам не ясно, что у вас какая задача? Я говорю, не ясна эта задача. Вы за эти, сколько тут уже дней прошло, 17, там, 18, вы не предоставили нам ничего. То, что мы попросили вас. Ничего, вы по всем пунктам ничего не сделали. Ну, у вас да. же не указаны сроки, когда вы должны... Да. Работать. Если вот. о чтобы что якобы вам был дан какой-то приказ, то есть, если приказ дается, он в любом случае регистрируется в штабе, а штаб находится в Десне, я что то этого не пойму. Печать там и человек, там, что, печати? — Такой приказ? — Но это же прокуратура, что? — Вот почему указали. мы требовали, а, и указали там требования, что, расследование по этому всему инциденту, который произошел, вот. Люди нам звонят, не то, что там просто гражданские, там родственники это благодарят, вы правильно сделали. Наши же тоже батальоновские, те люди, которые с окружения даже повыходили, они тоже говорят, ты правильно, что Борисович сделал это, вывел остатки, чтобы не было это. Ну, кое-кто, естественно, находит специально распространяет информацию о том, что мы дезертировали там предательство и, там и тому подобное. Но это Понятно, кто это говорит, там мы знаем этих людей, которые очень сильно имели зуб на наши, потому что я считаю, что ПТБ в первой ротации делало больше, чем весь батальон. Это комбат сам сказал. Да, это его слова я были, что... Сказал лицо, что ПТБ отработало за весь батальон. А теперь почему-то мы оказались предателями, как там еще, я не знаю, назвать, я не обращаю на это внимания. Вот после этого я объяснил эту ситуацию начальнику штаба, говорю, так и так, решайте, при, принимайте решение, потому что... С такой техникой, которая у меня, я не вернусь вообще с таким вооружением, потому что это... Вот. Я говорю, приму решение, рапортом напишу опять, что я выдвигаю все-таки все это, цепляю на жесткие сцепки, на все это, я тащу ее к вам в Десну, поставлю возле вашего штаба и делайте с этой техникой, что хотите. но чтобы она у меня ездила. А не так, что я одну машину тащу, а за ней еще цепляю еще одну, чтобы дотащить. Вот. А мы на запчасти сбрасываемся, деньгами, да. покупаем запчасти. Вот сейчас деньгами. С С своими, деньгами своими деньгами сейчас Он уже от нечего делать. Машины. Мы начинаем собирать деньги, так вот пройдемся, вот, покупаем то, то, то, то ну пытаемся что-то сделать. Потому что они, мы не сидим сложа руки, пытаемся что-то сделать. Скажите, пожалуйста, как вы видите дальнейшие свои действия? Свои действия? Я не оставлю это, я буду до конца идти. То, что решать этот вопрос понятно, вообще вот вы собираетесь возвращаться Куда? в зону боевых действий? Мы согласны. На тех условиях, о которых вы сейчас говорите, да? Когда все Ну не с таким командованием, То, подчеркиваю, не с таким командованием. Наказы будут за, наказы, за наказы будут створены условия для выполнения этих наказов, без вопросов, люди будут выполнять все наказы. И когда будут думать про людину, а не про собственные посады, ордены и звания, ну, не знаю, как у нас там так популярно говорят, генералы боятся потерять свои погоны, когда придет Путин. И они больше работают на него, а не на нас, на наш народ. Они... И жадность их, межжей нет. То есть это все. Ну, это еще злит. Это все, сейчас подумаем. Им... У нас уже утром усолились такие вещи, как там за три часа он будет в Киеве доедет. Ну, там сдадут, там здадуть, тобто готувалися. Але ну, я, я, работник, я, я работник. особисто також служив в радянській армії, я розумію, де наші генерали отримали звання і кому они цим завдячують, знову ж таки. І де вони пройшли вербування, і, ну, цю школу. І, ну, при, певних, при певних обставинах вони відробляють це все. И как она отремовала звоня там звание, полковниче и, и, и, и, и, и прочее, когда армия разваливалась, за что им это все за все давало? За то, то это уже сделали, это Нет, уже не стало... Да. результату. Я никак. не знаю, как... А скажи, Другое мнение чье-то, свое мнение я скажу, я дойду до конца, то есть я вытащу Борисовича, я выведу людей куда, как положено, вот. то есть я это все делаю, но с армией я прощаюсь. У меня тоже самое. Это, не, наверное, не моего одного мнения. по таким командованиям я, я не собираюсь. Есть шляхи борьбы с ворогом и Не в армии, за армию Я бажаю чтобы у нас вибудувалася нова строевая, возможно, все-таки, что та, нове прийде, закрепится за стройовими частинами. На, Будут научены хлопцы, випускники выходят, зараз достаточно непоганые, которые хотят пресвятить своё житие армии. Но нужно, чтобы кто-то, надо сказать, от народа, помогал им реализовать то, что нужно реализовать. Потому что никому, а будучи военнообвязанным, мы не можем этого сделать. Мы связаны по руках. Мы сразу наказ, и он туда, теперь расстреляют. Або расстреляют за невыполнение так, або так. Сегодня сьогодні ж вы же понимаете, в Верховной Раде лежат законопроекты. То це, це, це, це, це, це при Януковичу тако. то тоді числа по Майдану там прийняли ті закони і зараз говорят, так цю Верховну Раду за деякі закони так само можна прирівняти до той Верховной Ради, яка приймала ті закони, то це що, проти людей це все делается? Ну так, соответственно, я особисто принял рішення виходити з армії при першій можливості, але виходити правильно чтобы не, там, ну, якось, ну, не было це, так, как дезертирством, там что какими-то там речами. И продолжать борьбу и, вот и с тем. У меня тем. вопрос. Если сейчас те люди, которые, ну скажем так, лучше других умеют воевать, больше других сердцем болеют за единую Украину, если сейчас вы идете в сторону, что, что может с ними произойти? Ничего. Мы им будем помогать, Мы ж не кидаем. А Добровольные батальоны правого сектора, партизанские, ну, как бы называют там загоны. Є много вещей, які відбуваються, допомагают результативно. И они не подпорядковываются другим наказам, Они просто делают то, что за необходимым. Я, в принципе, людина такая. Если ты считаешь, что ты делаешь правильно, делай. Если ты сомневаешься, не делай. Тем більше, что ты считаешь, что неправильно. А в нас просто, я ж розказую, що в військовій частині ти зв'язаний, ти розумієш, що це неправильно, але ти нічого зробити не можеш. Ти навіть говорити не можеш. Тебе навіть не інформують, все засекречено. Тобто, виходить, що ти відчуваєш, що тебе зраджують, країну зраджують, і при тому всьому ти не маєш права нічого говорити. Навіть ми зараз і то вже багато говоримо. Тобто, ми цього не маємо права. Хотя уже всех взорвало, и все люди выходят, все это видят. То есть у нас такое ощущение, как никому управляти управлять армией. Так как вот сейчас масса всяких интернетов, ну, по телевизору на себя показывают, что происходит в Артамиске. Масса людей ходить, ходит, как, как Хто Кто что хочет, то и делает. То есть это так, або ротация отводить по частям. Або э, как-то их там определить, розташуйте и создать условия, а не, чтобы они там шатались, и каждый шукал, где там, чи на скамейке где переспати, переспать, или под каким-нибудь там будинком, десь, там, в чем-то, или ждать в очередь, пока ему там забинтуют, чи, чи там, забинтую, там чи, ну, ну, я не знаю, ну, просто дурдом, что там происходит. Нет, просто случай вспомнил. Говорит, да. Вы выберите все эти буржуйки, оставляйте 40-й. Вот. Выходите, а нас скинули туда уже вообще в И скажите, пожалуйста, ваши ощущения изнутри, как долго все-таки может все это продолжаться? Я все-таки думаю, это максимум еще до, до червня месяца. Десь, воно, вот, еще одна такая будет кульминация, то есть або будет начаток наступу. С стороны России начинается, буде хотят, не хотят, но і люди заставляют, и буде введен военный, необычайно, этот стан. Но они тоже хитро, вы бачите, как делают, щоб бизнесмены уже не тронули. Під под этот стан уже законы підтасовують, чтобы остаться при всем присвоям и снова за простым людям воювати. Да, yeah, все правильно. І це ще это еще больше людей. Но в любом случае, я не думаю, что у Путина хватит смелости, в то есть еще дальше. По той причине, что сейчас уже, я смотрю, військові отказываются идти воювать в Украину, но они не просто отказываются. Их командование уже, мабуть, просит про это, там теж. Тоже... Ну теж воно якби дозволяє це робити, бо якби там хтось спробував відмовитися, вони б одного наказали чи двох наказали, і ті пішли б -та. ну я в своя процедура. Або так само по наказу, якби завезли закритими очима, скинули б тут, і вони б тут сиділи. Але вже військові розуміють командування, що це просто веселі ну, теж. Это непонятно для чего, не просто завоевать территорию, тут тоже может быть партизанская война, и Наполеон тоже когда-то Россию взял, только чем-то скончилось, мы знаем, а тут для России еще хуже будет. И тому результату такого нема. В них из середины назревает власна война с собственным народом. И вот вона где-то должна начать начать. И это все перейдет на бок России. Как бы. Это моя так, логическая связь. Ну и, возможно, еще в Крыму будет, где-то такие военные действия. Ну и все. А в Украине тут все наш не стабілізуватися. Ну, я хотел бы хотел, чтобы, конечно, так оно пошлише решилось. Да. Бо уже и рели, и все близкие уже все на нервах. И, я думаю, по людях, они... За те месяцы постарелые не то, что там, а просто настоящим патриотом ну, не дали возможности быть патриотом. Охота пропала. Вот Благодаря вот. коротко вот так. Просто развязка раз, никто не хочет. Но с другой стороны, уже столько крови. Пускай неделю хотя бы покажут правдивую информацию. Вона не будет. Она, это все приведет к взрыву певных эмоций, позитивных людей. И все-таки, я думаю, что я думаю, на тих выборах люди все-таки зрозуміють. Но ну, есть процент, на этот процент не меньше, а он больше. щоб він чтобы он больше был, этот процент в позитивном розумінні, чтобы люди все-таки розуміли, кого вони обирають, кому вони доверяют управляти странами.